Папа, папа, папа, пойдем где? Откуда стоят на полу? Что уж слышал, что они сейчас туда все пойдут. Идите тогда, да? Идите вас, Виктория, и не знаем, alright? Короче, найдем друг друга. Мы пойдем, наверное, на розы посмотрим. Я думаю, что вам там, ну на смотреть. Так что мы пойдем, да? Пушки какие? Машинки старые, но закрытые. И You to no. excuse me, sir. No photo? No video. Oh. oh. Uh, I'll give you the reason why. Uh -huh. Okay. The Duke in his infinite wisdom uh -huh. who actually owns the camera uh -huh. and the film. And by law. Take normal photographs, no problem. Yes. A photo. Ah, oh, okay. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you. So, are you going to look for teddy bears? They don't speak English, But Ab, uh, Victoria speaks. So maybe. Strange thing. Here you can't take video, but you can take a photo. I don't understand the difference. Here it takes video. Here I took a photo. То есть мне это непонятно. Огромный склад оружия. Примерно наполеоновских друзей Браун Бес. Браун -бэс. начало 19 века. А это более раннее ружье. Колесным механизмом. Еще, бо... Еще более ранние доспехи. Да, целый полк разоружили видимо. Что интересно, штуки. Каждый под своим номером, инициалом, возможно, соответствующую полку или еще кому-то. Драгунские принадлежности, колесо и сабель. Много вооружений. Какой мушкет тяжелый. Это кухонька обалденная, мне нравится кухня в викторианской эпохи. Вот склад для хранения пива или делания его. Человека утопили. Только ноги торчат из бочки. Видно, хотел очень пить. Ну что ж, прогуляемся по залам этого дворца, в котором до сих пор он принадлежит хозяину, который спортом живет, но так как огромные налоги в Англии уже много десятков лет, Практически после Первой мировой войны, в общем-то, на все замки наложили огромные налоги, что хозяевам приходится, чтобы как-то существовать, делать музеи. Ну, конечно, заплату. А в какой-то части здания они проживают. Огромная коллекция картин, собранная в начале XIX века. Просто обалденная. Есть очень нередкая картина. Ну и также разных претендалов. Медальки тут. Печати. Еще тут что-то для тортов. Ключ от замка. Как бы. Золотая медаль. Посудка различная, серебряная, медальки, ордена заслуги. Картины, я вам скажу, очень интересные. Есть некоторые картины, даже их описание посюжетно. Что каждый персонаж представляет из себя. спальне господ Стойте вот. Внуки прошлись С дочкой с Древние надгробия, которым тысячи лет. Органчик в местной церкви, вернее во внутренней церкви. Еще надгробия. Что-то даже написано непонятно что. О, санки. Зима когда бывает, тогда с гор можно кататься. Ну что, внуки радостные. Вместе с племянницей Викторией. Хорошая семейка. Посылки раньше так вот отправляли почтой. Вот с надписями адресата. Вот олень. Достали, да? ну, беру, у кого камни, а у кого вот этот вот, который одет. Э, а -а -а -а. <смех> ну что делать, папа? Ну, Под... давай, пап, иди по траве. Ну, давайте теперь еще кого искать. Я не знаю, кого еще найти. кого найдем? Его надо кормить. <смех> Oh. Вот розовый дом. Лошади вон. Там, то есть если вот так. Короче, какая-то карта левая. Здесь я так поставлю. Это дерево должно быть там. Карту художник рисовал. А художник рисует, как видит. Так, на файде Виктория. Тюфа гротто. Тюфа гротто. Так. Найти надо. Это Эмили почти все встретилось. Ага. Вот такой замок Бельвара Биве, Биве, бельвара то по-французски. Я не буду там послуговляться в историю, потому что вряд ли это кому-то что-то скажет и найдутся знакомые имена и фамилии. Можно прогуляться по саду, так сказать, сад Роза. Он тоже за за отдельную плату. Я поставлю внизу ссылку на сайт, где можно заобрести билеты. Ну немножко полетаем на дроне над замком. Ну, некоторую малость. В общем, замок Бельвуар. Это французское название. Потому что Вильгельм завоеватель отдал эти земли своему знаменосцу. Я не помню, как его звали, да и не нужно это знать. Потому что это ничего не даст. А в английском это как билла, била карта. Но это также созвучно слово бобры. И местные жители эти господ называли бобровый. Боб, бобры или бобровый замок. Типа такого, что. В общем, любовь народа всегда была своим господам, неодержимым и безграничным. Первый замок был построен из дерева. Вот трезвятся дети, с своими родителями Да, как быстро, принципе, время. Бах, я уже дед А чувствую себя При этом не дед Так так Два внука Две Кремянницы двоюродная сестра Точка Взять И Ирина, моя подруга Моя нынешняя жена А вот садрос, за который тоже отдельный вход. Сад вход отдельная плата. Я потом приведу внизу ссылку на этот сайт. А вот семейная фотография близких родственников из Латвии и Англии. И еще очень хотелось бы добавить так называемое постскриптум. Свой нынешний Средневековый вид замок приобрел в конце 18 века. Проект близился к завершению, когда 26 октября 1816 года он почти был уничтожен пожаром. Сгорели картины Тициана, Рубенса и Ван Дейка. После пожара замок перестроили в 1832 году. Анна Гертогене Бетфорд, посещая замок Бульвар в 1840-х годах, именно тут придумала послеобеденный чай в 5 часов с легкими закусками и пирожными, чтобы скрасить ожидания ужина, который в основном подавался к 8 вечера в то время. Позже так называемое время чая быстро стало популярно во многих семьях среднего и высшего класса. После крепости, вернее, после замка съели мороженое, выпили кофе, но надо что-то пойти поесть. Пошли через дорогу, перешли, там был какой-то пап. довольно-таки неплохо поели. Ну, я скажу, там недешево было поесть. Саша заскучал. Ну, вот такая была экскурсия 12 июля 22 года.